Всем привет, друзья! Сегодня мы пройдем испытание Гоблинский ламбиринт на 3 звезды. У нас окончание сезона, поэтому завтра вас ожидает бомбезный видеоролик, где я буду прокачивать свой аккаунт. Так что не забывайте подписываться на канал. Нас уже 300, можете пошутить внизу. И спасибо, конечно. И мы переходим к испытанию. Это всего лишь... Гоблин, 10 инвизов и 1 спеш что тут, мне кажется, не будет трудностей особо. Но я все-таки прошел с третьего раза. <смех> Конечно, есть трудности. Здесь, смотрите, просто кидаете, так же, как и я, на сборщики некоторые. Потому что, если он зайдет не в тот отсек лабиринта, он просто слоит лишний урон от бомбочки. Да, здесь бомбочки присутствуют, и от них не увернуться никак. Поэтому здесь как можно меньше надо получить урона от бомбочек. Вот, и так вы можете пройти. Здесь обязательно сверху кидаем, потому что там две бомбочки, если он там останется, получите очень большой урон, и вы не пройдете. Это 100%. Потому что, э, говорю сразу, в конце будет бомбочка, и... В общем, она, если у вас не, не будет недостаточно хп, вас добьет, и вы не сможете там. Да? Останется 20%. Все-таки я уже прохожу третий раз, все знаю. Вот. Э, смотрите, здесь... Он возвращается на тот же сборщик А там уже нету этих бомбочек И спокойненько без лишних потерь хп забирает На крепость клана мы вначале не, не, не пошли Потому что внизу бомбочек очень много Вот и тоже лишний урон не нужен нам Конечно очень много вариантов здесь Как пройти это испытание Если у вас какой-то другой вариант Можете написать в целом, интересно послушать Здесь ловушка, ничего страшного Просто немножко урона, да Пофигу Дальше Можете, да, реально поделиться Как вы прошли это испытание Что у вас там получилось Интересно будет прочитать Если я не знаю, зачем я кинул виз, Можно было и так забрать Я думал, здесь бомбочка будет Вот он пробегает здесь Спэш можете кидать куда угодно, потому что он особо не влияет. Просто как можно быстрее пройти это испытание. У вас времени хватит. Там. Может еще 50 секунд. Он быстро справится с этим с заданием. Вот. И у него там вообще один HP был. И он все-таки на одном хп забирает эту базу. Вот и все, ребятки. Ждите, завтра будет видосик, как я буду прокачивать очень много построечек, если я себе получил зелье-строителей, чтобы побыстрее все завершилось. И всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!